Ух ты, а песенка, вот это ты везучая! У тебя уже целых два питомца, смотри. у нас здесь есть питомцы на любой вкус. А совсем недавно к нам завезли питомцев в четвертой серии декодер. Но еще есть, конечно, и питомцы третьей. Идем дальше, дальше, дальше. Этот тоже не мой. Мне к кокоса больше подходит. Извини, зайка, но, но, но зайка я не очень люблю. Ну все, я тебе питомца выбрала. привет друзья ну что ж а вот и долгожданный декодер уже питомцы если вы не хотите пропустить следующие новые классные видео, тогда обязательно подписывайтесь на канал Toys Sandals Dolls и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили все-все уведомления о новых видео. Ведь сейчас видео будут каждый-каждый-каждый день! Ну что ж, а теперь давайте попытаем удачу и посмотрим, достанется ли Даск ее питомец или нет. Поехали! Так, ой, вот и наша подсказка. И давайте проверим, что же прячется здесь наша лупа. Ой, смотрите, здесь ошейник. И буквочка Е, а точнее И в английской. Целый шарик. А И с буквочкой. Буквочку обязательно нужно вписать в наш лист, чтобы разгадать разгадку, которую оставили большие кукол. Ну и, конечно же, подсказка. Здесь у нас солнышко плюс блестки. Вау, ага, интересно, интересно. Что бы это могло означать? Давайте поскорее это проверим. И следующий слой... О, смотрите, здесь сразу же золотой шар! Ух тышка! Ой, это прекрасный скунсик здесь! Прям все-все петонцы такие бомбезные! Просто отпад! Ну что ж, давайте проверять дальше! Здесь у нас нарисована лапка и буквочка ТИ! Ой, а Скунсик у нас спит? <мех> Просыпайся, потому что пандочка уже к тебе идет. И открываем наш последний слой. Как вы думаете, попадется здесь питомец для Даск или нет? Наш последний слой. И 1, 2, три, 4, 5. Вау, здесь столько пакетов. Давайте открывать. Смотрите, это черный совочек с сердечком. И здесь крылышки, а ручечка в форме пера. Так, я тебя поздравляю. И следующий. Ой, половинка сердечка. Это как будто вот такой пирог трехслойный. Очень классный. И верхушка посыпана а глиттером. Она у нас блестящая. И следующий пакетик ой это блестящий совочек смотрите какой классный поехали дальше открываем огромный пакет ага, крутая сумка да у кого-то бурная фантазия очень прикольно такая черная еще с этой серебристой цепочкой и дальше Ой, какой Ой, а мальчик такой масенький, масяненький, смотрите, такой мышоночек, вообще! По сравнению с этим большим питомцем, он просто малюточка, а этот, кажется, гигантский. С mm -hmm. такой прикольной прической, осыпанной глиттером, он весь блестит. Mm -hmm. И давайте откроем у друга. Вот он! А, какой классный! У этого прическа еще более прикольно. Смотрите, здесь бантик, как будто вот каре. Ага, класс! И здесь уже прическа сиреневого цвета. Очень-очень милые питомцы. И, наконец-то, мы дошли до самого главного. И это... та -дам! долгожданный вороненок. Ой, сколько о нем было спора в интернете. Мое видео тоже попало под спор. Все спорили. Это вороненок или совенок. Но нет, ребята, это вороненок. И он очень классный. Он такой глазоченький такой. Какие они милые, правда? И дальше откроем наш песочек. Итак. Ой, какая красота. Он розовый с блестящим глиттером. И это... Ух тышка! Это очки! Ой, еще что-то. Вторая половинка сердечка. Смотрите, сразу в одном шаре у меня совпало две семьи. Вот наша семья. Даск с их питомцем. И еще Шугакуин. Конечно, к сожалению, старшей сестренки у меня еще нету. А теперь посмотрим, повезет ли нашей пандочке или нет. Это мы сейчас узнаем. Здесь у нас по всему шарику разрисованы следы наших питомцев. Вот они, наследили. И смотрим, где наша подкатка. Вот она. Ой, смотрите, какой яркий голубенький шарик. И здесь опять буковка. Да, здесь все та же лапка. И буковка. Буковка Т. И... Слушайте, я уже открыла весь шар. Я настолько увлеклась, что я даже не прочитала подсказку. Вот это да! Здесь о, здесь пламя и попадание прямо в цель. В маленьких сестричках эта подсказка означала золотыми редкими куклами. Но здесь у нас шар голубого цвета. Он в принципе не редкий. Но давайте посмотрим, что за питомец нас ждет. Приступаем! Вау, какая прикольная бутылочка! Ой, смотрите, здесь собачка! Хм, интересно! Это... Ой, смотрите, какое платьишко! Полосатое платьишко! Конечно же, сам питомец! Ой, какой он классный! <смена> Извини, пандочка, это не твой питомец Но я уверена, что среди этих шариков точно есть твой питомец А этот питомец, он подходит нашей малышке Тачдаун Вот она, семейка Но, к сожалению, только с маленькой куколкой Но как они классно подходят друг к другу Ах, какой малиновый Интересно, он меняет цвет или нет? Нет, этот песок цвет не меняет. И, ой, смотрите, здесь обувь. Ну, конечно же, как же наш питомец будет без обуви? Ой, ой, а зато какие классные, прям блестящие. Пока что вот такая маленькая, не полная, но уже классная семейка. Ну что ж, поехали. Теперь проверим, как наши питомцы меняют цвет. И начнем мы с вороненка холодной водички, он остается такой же темненький. А посмотрим, что он делает в теплой. А он светлеет! Смотрите! Он становится светло-светло-серенький. А волосы розовые! Ничего себе! Смотрите, какая она прикольная! Видите, у нее даже веки прокрашены розовым цветом. А говорят, что Даск не любит розовый цвет. Очень даже любит! И теперь в холодную. И опять наша Даск. Такой классный вороненок. А теперь очередь мыша. Ну-ка. Смотрите. У него появляется вот его мышонка. Ушки становятся ярко-малиновые. Лапки малиновые. И на животике появилось розовое сердечко. А этот мышонок? А у него ушки становятся синенькие. Ой, на животике появилась корона, ничего себе! И еще у нас осталась собачка Тачдаун! В холодной водичке она цвет не меняет, но попробуем еще в теплый? Нет, и в теплой не меняет! Ну что ж, друзья, вот такие классные, обалденные семьи у нас сегодня совпали! Мне очень нравятся, особенно вот эти красотки! А напишите мне в комментариях, какой ваш любимый питомец из первой волны четвертой серии. Ну что ж, а теперь давайте узнаем победителя на куколку Спайк. Ура! Я тебя поздравляю! Не забудь связаться со мной по электронной почте. Она будет внизу в описании под этим видео. Ну что ж, друзья, а теперь какое видео вы бы хотели посмотреть? Это? Или это? А, выбирайте, выбирайте! Они очень-очень классные, интересные! Ну что ж, я надеюсь, в следующий раз Идон найдет своего питомца! И я буду за нее очень рада! Приятного вам просмотра! Чао, какао!